То, простите. А как вы корональность сделаете на такое количество рецессий? Нет, здесь вы ваш дизайн лоскута совершенно другой. Там вы выкраивали посередине, да, треугольник с вертикальным разрезом. Здесь вы не делаете на верхней челюсти, во-первых, вертикальных разрезов, потому... Здесь у вас сосочек смоделирован новый, да, хирургический, уже по-другому. Его а, боковая поверхность является, по сути, аркой зуба. Смотрите, Вы видите, да, дизайн лоска это совершенно другой, не такой, как при корональном смещении. И смысл в том, что вот эти ткани, сейчас я возьму. Вот эти вот опекальные ткани, они не просто тупо перемещаются. Вот эта вся сохраняется, прикрепленная десна, которая движает. она есть, она сдвигается в нужном нам положении. Она все время работает. Мы ее не просто перемещаем или убираем, да, расщепляем, а она все время у нас будет работать. Да, да, да, да, где я показывала, что там вот при Почему? По глубине, по глубине по поражения. Там была глубина поражения, а потом там на втором зубе была небольшая рецессия. Смысла поэтому... не там, да, там, ротацию там, более выгодно было произвести к четвертому мозгу. Да. она так, по сути, выгодна и получается, когда она более глубокое место. Если просто, если вы сделаете трапециевидные разрезы обычные, как при корональном смещении, без вот этой ротации и опустите просто вниз, у вас на корне окажется, собственно, слизистая. Ну, она приживется, но то есть вот этот весь дефект, например, 6 зубов, надо закрыть трансплантант. Вы видели, я вам показала, какой дневный трансплантант, и его хватило всего на два зуба. Да. Вы везде должны все равно подумать о том, как восстановить прикрепленную десну. Как, например, в данном случае, да, где латеральное перемещение комбинируется с ротированным лоскутом, потому что вот здесь Высокое клиническое прикрепление, то, о чем мы с вами говорили, это противопоказание для корональных перемещений, для любых, как так и одиночных. Соответственно, здесь создается одномоментно в одну операцию и объем прикрепленной десны, и, и ее ротация. Еще ясность. Уже вот от этого уровня он полнослойный. Вот здесь он расщеплен в этом месте. А вот в этом, а вот этом полнослойный, над рецессией, над да. зенитом рецессии он полнослойный да. должен быть. Потому что вы должны надкосницу положить на корень. Иначе вы просто слизистую натянете на корень, и у вас а это все не, она, отскочит. Она, она, да, но она да, через два месяца просто уйдет все обратно. Будет рецидив, по сути. Мы с множественными рецессиями разобрались или есть остались вопросы? Я просто хочу дальше двигаться. Точно? Всем все понятно. С, с трансплантатами есть какие-то вопросы? Скажите, а в федеральной методике точно такой же принцип расщепления? То есть над зенитами он останется, как бы вот... Полностью. Да, если у вас получится это сделать. То есть, ну, то есть как бы в этом заключается. Вы понимаете просто... Да, да. Мы да. не видим, насколько... Да, мы да. Мы это, да. это да. во-первых. А Во-вторых, все-таки самом... мануально нужно обладать очень высоким уровнем навыка. Чтобы делать туннель, потому что если слизи стать чуть тоньше, чем средний биотип а, или это... оно получится, но будут разрывы, будут размноженные ткани, будет э, ну, не... там расщепиться. Там, точно... будет, ну, там да. может и трансплантат умереть в связи с этим, потому что принимающая ложа будет полностью об... обезжизненно, да, Хорошо, а если поддерживающая шина, перемычки там композитные. Ну, и, я не против. Нет, ну вообще это ну, что-то изменит. Или... Ничего не изменит, ничего да. не изменит. Но самое главное, да, что это, вы нет. делаете, вы убиваете питанием. Почему я говорю, что когда дисснеон толстая, там мощные э, коллатерали вот эти образуются, и этого достаточно будет. Можете размножать, как если нравится туннель делать, делать туннель так, доктор, я вам обещала мы э, еще должны с вами э, швы на вожжах для фиксации трансплантата посмотреть, поэтому мы сейчас вернемся переключаемся сделаем исторический карман по-рацки этой же методикой очень удобно оперировать в область переимплантной зоны если... Нет. Если у вас э, позволяет десна, она не очень тонкая, и вы сможете ее также вот расщепить и э, сделать кармашек как туннель, по сути, да, который вот был, ну, то что мы с вами обсуждали вот эта методика Парадски, она была предшественником туннеля. Делает карман, делает шпу, аграс, и uh -huh. Да и карман, заочкуют, а и забрасывают. Ну, это методика, уже, назыв... да, называется карман, парадский, она придумана была давно. Подтягиваю я тоже, чтобы он повышал. Да, ну, мы сейчас забрали трансплантат, Складываем в сторону. Видно, да, вот так. Yeah. Uh -huh. Все это yeah. отлично и сделаем кармашек аккуратненький сейчас такой я в общем-то хотела вам просто фиксацию трансплантата вот эту показать сами шовчики Я на пациентах, стараюсь вообще уходить. Полнослойный, уродский, полнослойный. Но знаете, вот в области имплантатов очень хочется расщепиться, но это не всегда возможно. Бывает, когда переимплантиты, там такая тонкая, вообще одна какая-то слизистая, ее бы вообще как-то аккуратно приподняется. А уж не говоря о том, что, конечно, там просто какой есть лоскут называется? Я, если очень большой риск выполнения вертикальных разрезов, да, что уйдет совсем десна в области имплантатов, я оперирую вот таким методом. А если у меня есть возможность, то делаю корональное смещение. Это все-таки более прогнозируемый вариант. И он позволяет и сосочки в этот момент еще создать. Потому что вот этот метод, он чем не то чтобы плохо, но у него недостаток, сосочек из него не, не вырастет. Ну, не для этого. Незначительно. Не Почему он хорошо очень восстановит? Он... Причем вы знаете, что у, у меня у меня было наблюдение многочисленные костные пластики, 8 имплантатов и один имплантат такой был нехорошая, нехорошая, десна там все просвечивала, я решила, но ну, поставлю, девушка очень эстетичная, такая худенькая, особенно там я где-то выговаривала этот трансплантат, поставила, я его, и, ну так, он как-то там светился, был тоненький, она приходит через полтора года, там такая десна выросла, вот он запустил эту регенерацию, у нее. Я вообще не ожидала. Я уже как-то настроилась. Думаю, как же мне так есть сказать, что надо все повезло? И я осталась очень довольна результатом. Но вот не всегда надо форсировать события. Надо иногда подождать. Потому что пародонтологические мероприятия, мы же травмируем надкознительный знаем, когда работаем. Мы запускаем физиологическую регенерацию. И иногда... Организм пациента сам настолько нам помогает, если мы пошли по пути такой мягкой сохранности, и всего он очень хорошо работает. Ну что он тут будет? Делается первый вкол, заводится в карман, да видно, что я только проколола, я не, я не прошила нас через глубину ткани, только проколола и вышла из кармана. Спасибо.